Всем привет, ребят! С вами Антон! Сидел я тут, залипал на эту картинку и подумал, а почему бы не сделать видео про вещи, которые обманывают наше зрение? И знаете, ребят, я нашел очень много таких вещей, и сегодня я их покажу вам. А также, ребят, не забывайте, что если досмотреть видео до конца, то можно получить 500 рублей на карту. Так что обязательно смотри видео до конца, и мы начинаем! ух ребятули как же я соскучился давайте начинать Первый в очереди у нас дракон который так и будет за вами следить пока вы не отвернетесь и в этот момент он вас лопает да ладно вам не бойтесь это только шутка ну да этот дракон будет за вами следить но это оптическая иллюзия кстати она была придумана известным фокусником джерри андрусом для пожертвований гарднера поэтому его часто называют в честь создателя или владельца фонда такой дракончик выглядит очень прикольно думаю вы со мной согласитесь хм, а что если сделать в несколько раз больше дракона и поставить в дворе думаю кто-то знатно наложит кирпичиков О, далее у нас не менее загадочная вещь это необычный фонтан в виде висящего в воздухе водопроводного крана юма как же круто смотрится люди впервые увидевшие парящий кран из которого шумным потоком вытекает вода приходят в дикий восторг кстати по миру есть уже куча таких фонтанов только в большом очень большом размере. Секрет этого фонтана очень прост. Под потоком воды, стекающим из висящего крана, скрывается полупрозрачная водопроводная труба. Именно по ней вода подается в фонтан и держится сама конструкция. Скрытая за потоками неизвергающаяся из фонтана воды труба и создает иллюзию зависшего в воздухе крана. Ух, красота-то какая! Это, ребятули, бесконечное зеркало. Но вы только гляньте на эту красоту. Как по мне, это оригинальное украшение для интерьера дома, магазина, бара, офиса и прочих помещений. Представляет из себя плоскую зеркальную панель с эффектом объемной светящейся глубины. Этим предметом вы приятно удивите ваших друзей или клиентов. Также это зеркало является замечательным подарком и оригинальным элементом декора, что пригодится дизайнерам. А также такое зеркало может стать крутейшим подарком для любимой женщины, подруги или модели. Хм, далее у нас идет очень странный и в то же время очень крутой предмет это друзья 3d кубик рубика скажите что да пока ничего но сейчас когда я вам покажу его совсем с другого ракурса вы офигеете готовы смотрите внимательно ну что как вам да да друзья это нарисованный на бумаге кубик рубика просто взрыв мозга согласен с вами Самое необычное ощущение приходит к нам тогда, когда понимаешь, что это всего лишь рисунок, и пытаешься посмотреть на этот кубик как на рисунок, и мозги говорят «ну нафиг!». А, ладно, погнали далее. Далее я вам подготовил еще одну очуметь какую иллюзию. Пока вертолет стоит на своей посадочной площадке, ничего не понятно. Что же с ним не так и где иллюзия? Терпение, друзья мои, терпение! Ладно, готовы увидеть настоящую мистику? Тогда смотрим. Ну что, прикольно, да? Скажите, как так? Все просто. Закончилось горючее, и к нам на помощь пришел Гарри Поттер со своим заклинанием Левиоса. Ха, смешно? Блин, не смешно, да? Эх, ну ладно, жена всегда говорила, что не умею шутить. А мы идем далее. Да окей, окей. Расскажу, что тут такое. Все просто. Частота вращения лопасти вертолета и частота съемки видеокамеры совпали таким образом, что кажется, мол лопасти не двигаются. Но это не так. Ну а далее у нас еще одна очень крутая оптическая иллюзия. Идея довольно понятна. На рисунке периодично чередуются полоски разных кадров анимации, а решетка оставляет видимыми части то одного, то другого кадра, в результате чего создается иллюзия анимации. Несложно, но эффект действительно завораживает. На бумаге рисуются штрихи, формирующие картинку, точнее несколько картинок. Образующие их штрихи прочерчиваются рядом с небольшим сдвигом. При наложении пленки с решеткой сверху через прозрачные промежутки между линиями решетки должны быть видны штрихи относящиеся к одному кадру сдвиг пленки в бок закрывает предыдущий кадр и открывает следующий а далее еще одна прикольная иллюзия, не зная секрет которой, вы будете в шоке. Вот несколько таких картин я бы хотел себе купить. Вы только гляньте, как же круто это смотрится. Прикол в этих картинах в том, что кажется, как будто это простые плоские картины, которые движутся вместе с вами. Но их делают специальным образом. Делаются специальные выступы, на которых будет сама картинка, и которые придают этот крутой эффект 3D. Думаю, что от такой картины любой будет в восторге. Итак, все вышеперечисленные иллюзии были очень сложны, их просто так не повторить, но эффект очень крутой. Для этой иллюзии нам понадобится яйцо, открытое пламя, отлично подойдет свечка, ну и склянка воды. Итак, далее берем яйцо. Да нет, не свое яйцо, оно вам еще понадобится. Идите в холодильник и возьмите куриное яйцо. Итак, когда взяли куриное яйцо, кладем его над огнем таким образом, чтобы оно полностью покрылось черной сажей. Далее просто берем это яйцо и суем его в воду. Ну что, как вам эффект? Яйцо стало как будто полностью и стали. Крутяк! А вот еще одна прикольная иллюзия. Это, грубо говоря, половинка куба, на которой есть надписи. Когда куб у кого-то на руках, складывается впечатление, что куб левитирует. Да, как же круто это смотрится! Такой трюк может стать неплохой фишкой для начинающего иллюзиониста, не так ли? А все на самом деле просто. Этот куб незаметно крепится к пальцу, после чего иллюзионист просто крутит кубом так, что у всех ломается мозг. Круто, да? А это иллюзия в очень больших размерах. Это просто супер-мега-большое 3D-граффити. До сих пор я относился скептически к граффити, так как они портят вид архитектуры города, как и все эти рекламные баннеры. Но иногда люди делают настолько крутое граффити, что просто челюсть отвисает. Ну вот очередной пример крутой работы американца. 3D-граффити — это одно из самых сложных направлений искусства. Оно представляет собой изображение в двухмерном пространстве трехмерных объектов. Ммм, а вот это у нас очень интересный эффект. Предлагаю посмотреть сначала. Ну что, как вам прикол? Кажется, как будто шарики поднимаются сами в гору дороги и на самом вершке зависают. Выглядит очень странно, не так ли? А на самом деле этот вершок и вовсе не вверху. Благодаря опорам и темному фону складывается впечатление, что дорога идет в гору. Но если мы посмотрим под правильным углом, тогда все станет на свои места. Смотрим. Ну вот, как я и говорил, это и вовсе не магия, а просто игра с мозгом. Ну а здесь у нас мистическая штуковина. Линза. Благодаря такой линзе любая вещь может с легкостью исчезнуть. Не верите? Для демонстрации трюка необходимо разместить какой-либо предмет на ладони, а затем накрыть его этой пластиковой картой. После этого одно простое движение делает предмет абсолютно прозрачным, и можно увидеть ладонь, находящуюся под предметом. Ну, скажете, не мистика ли? Это просто жесть. Как так? Далее у нас просто писец, какая мистическая комната. Комната Эймса – помещение неправильной формы, используемое для создания трехмерной оптической иллюзии. Она построена так, что спереди она выглядит, как обычная комната кубической формы, с задней стенкой и двумя боковыми стенами, параллельными друг другу и перпендикулярными к горизонтальным плоскостям пола и потолка. Однако истинная форма комнаты – трапециевидная, стены наклонены, потолок и пол также находятся под наклоном, а правый угол находится гораздо ближе к зашедшему в комнату наблюдателю, чем левый или наоборот ну а это просто жесть что если квадрат вовсе и не квадрат посмотрите сначала на эту иллюзию естественно разгадка иллюзии будет рассказана позже сейчас же можно высказывать предположения в комменты смотрим Различные геометрические формы устанавливают перед зеркалом, и в отражении мы видим совершенно другую фигуру, круг превращается в квадрат и наоборот, скорее всего дело в перспективе или углах наклона камеры, но выглядит это в любом случае интересно, особенно когда фигур становится все больше. А вот и крутая залипательная игрушка для любого из нас. Это проволока, которая спирально закручена. Если ее растягивать, складывается впечатление, что она раскручивается. Но она будет раскручиваться бесконечно. Выглядит очень круто, только я вовсе не понимаю, как же это так работает. Я бы себе купил такую, только вот проблема, я даже не знаю, как она называется. Эх, ну ладно, давайте мне поможем. Пишем в комменты, как это работает, или же как она называется. Воу, а вот сейчас у меня, наверное, сломался мозг или глаза. Как так? Мы что, в Хогварте? Тогда где Гарри Поттер? Как же этот круг меняет свой цвет? Ну да ладно, это нормальный эффект и просто обман зрения. Эту оптическую иллюзию создал японский психолог. Кажется, что круг меняет оттенок, а в центре он вообще исчезает из виду. На самом деле цвет круга не меняется, он светло-серый, но из-за разного фона создается оптическая иллюзия смены цвета и исчезновения круга. Обманом зрения называют такие эффекты зрительного восприятия, которые возникают непроизвольно или сознательно у человека, наблюдающего определенное изображение. Такие эффекты называют также оптическими иллюзиями, ошибками зрительного восприятия, причиной которых являются неточность или же неадекватность процессов, происходящих при несознаваемой коррекции зрительных образов. А вот и несколько таких картинок, которые сломают вам мозг, ведь иногда так сложно заставить себя увидеть то, что есть на самом деле. Попробуйте остановить картинку. Не получается?